А шестая 2.4 BDW Для англичан Для них W Для меня БДВ. Счет немецкая машина Вот Выражается Неисправность в легком Подтряхивании двигателя на холодную Ошибочек нету Взяли машинку накурили То есть дымогенератором Перекрыли Подали дым Обнаружили Дымок с клапана ВКГ Вот он У нас там торксик Т-15 Объектив наводится Не наводится Вот навелся Один болтик Точнее не болтик, винтик морезик. Откручиваем, чуть приподнимаем пластиковую лапку. Да, и одновременно выдвигаем Опа. этот клапан, клапанище. Там проблема в порванной мембране. Уже есть новый. Но сейчас этот разберем, покажем Вот есть новый Каталожный номер Если кто-то найдет мембрану отдельно Может Купить мембрану отдельно Для того, чтобы Отдефектовать, то есть разобрать Это дело Лучше иметь какие-нибудь пластинки-щупы, разгибать вот эти щелчки по очереди, подставлять сюда пластиночки, одна, вторая, то есть развальцовывать, или с помощью отверток четырех рук, дорогу осилит идущие. Устанавливаем в обратном порядке, наблюдаем изменения так, вот это колечко было куплено по ошибке, потому что никто не подозревал, что клапан приходит. Но уже с колечком, вот с помощью трех отверток развальцовываем. оденешь варежки, ломанешь от него. А зачем я так? Нет. И без варежек можно. Сейчас надо отверточку все равно. Устройство фирмы, потому что. Так где? Где она у нас сифонила? Не достанешь. Вытряхни он Сейчас. Да так переверни его, вы, ну вытряхнется. Где у нас дыревченка было? Начни не дыревченка. Была же вроде дыр где-то. Нет. Значит, не дырявчинка. Ну, вот, вот она. Вот она дырявчинка. Еще посмотри. По, по кругу. Не только вот это. Угу. Вот. Вот. Можно Сейчас попытаться найти отдельно мембрану. Как это происходит на дизелях, на бензинках. 3.6, 4.2 и т.д. и т.п. На шкодах устанавливаем новый про вот эту трубочку я умолчал тут обычный быстросъем нормально реально работающий нажимаете на рифленую часть и снимаете вставляем в обратном порядке вот это кольцо можно сунуть палец смазать маслицем его чуть-чуть обойти чтобы оно лучше залазило Вставляем Чуть-чуть крутнее его понятно. понятно, маслицем обязательно колечко обойти, иначе будет туго Достали щуп Смазали Не вижу я Маслица. Сейчас. Можешь тебе фонарик дать? Да вот так вот. Чуть-чуть mm -hmm. все равно постарайся его вот чуть-чуть влево -вправо. Так нет, оно, смотри, mm -hmm. оно да, я понял, по правильно. направляющей идет. Оно mm -hmm. не, не, неудобно, не с руки. Mm -hmm. Все испихиваем. Задний шланг одеваем. Вот, все. Теперь нижний шланг. Где фонарик и теперь вон ту трубобусик Верх до щелчка Тут. не могу просто физическое усилие надо приложить. А не надо было сначала ее одеть? Сейчас я за В общем, суть такая. Все, всем спасибо. Всем спасибо.